Сорт острого перца халапеньо номекс тыквенная специя. Этот перчик относится к виду капсикуману. Сорт был создан при скрещивании сладкого перца пимагре и халапеньо ярли. Это вот такие вот перчики оранжевого цвета. Созревают они вот от такого вот зеленого цвета. И до темно-оранжевого цвета, такие вот красивые плоды. плоды, довольно крупные. С одного кустика можно снять от 25 до 50 плодов, срок созревания этого перца 75-90 дней, высота куста может колебаться от 50 до 70 сантиметров, у меня кустик где-то в пределах ну, сантиметров 25-30. Острота этого перца от 15 до 20 тысяч сковелей. Этот сорт халапеньо довольно острый по сравнению с остальными. Остальные там от 5 до 10 тысяч сковелей. У этого 15-20 тысяч сковелей. Эти кустики довольно компактные, низкорослые и очень-очень высокоурожайные. Срок созревания этого перца 75-90 дней. Плоды здесь толстостенные, очень сочные, мясистые, с фруктовым ароматом. Очень плодовитый сорт, очень неприхотливый. Его можно выращивать как в открытом грунте, так и на подоконнике. На подоконнике кустики будут довольно невысокие, ну, в пределах там, 30 сантиметров. И он дает хороший урожай Воды, я уже говорил, можно употреблять пищу как в зеленом виде, вот в таком, так и в оранжевом. Я с такого перца всегда готовлю соус оранжевого цвета зеленых плодов можно приготовить соус, соус будет зеленого цвета, у э, оранжевых плодов более насыщенный, сладковатый вкус. Сорт устойчив к множеству заболеваний перца, он неприхотлив прихотлив в выращивании, не требует много ухода и очень высокоурожайный. Так что этот сорт можно выращивать как в открытом грунте, в теплицах, так и у себя на подоконнике. Попробуйте вырастить такой сорт у себя дома, он вам обязательно понравится.